Друзья, всем привет! Рад вас видеть у себя на канале Также в мастерской, в новой мастерской Потом все покажу В общем, начинаю потихоньку Работать и Хочу вам показать И рассказать такой вот лайфхак Как же Лить грузики, чтобы не было Вот такого облоя вот. В общем, чтобы усадки Меньше было, здесь вот видите, отлично Здесь вот есть облой Когда у нас формы Новые, вот, в принципе, будут по-любому облой, как бы не прогревали. Для этого нам нужно взять, разжечь я вот резину и закоптить сажей формы. Просто их... Сажаю вот так вот, хорошенько можете резину, ну чем-нибудь пластмассой, то, что дает копать вот так вот делаем каждую форму. Одну часть, и, соответственно, вторую половинку все прокопили. И у вас будут идеальные грузики. Просто идеальные будут. Ну, и я так буду каждую форму. Да что ж такое? Не хочет гореть резина. Опа, потокла. В общем, я и сам не знал этот, скажем так, лайфхак, пока мне не подсказал мастер, который изготавливает формы. Я к нему обратился еще в том году, говорю, что такое, у меня все грузики идут, ну, такие некрасивые, в общем, товарного вида нету. вот. Он говорит, так ты прокопти формы, говорит резиной там ну сделай копать в общем я сделал действительно помогло грузики стали все просто идеальные без усадки без облоя так мужики в общем такой вот лайфхак кому нужен пользуйтесь советом а я буду выключать камеру бы сейчас и камеру закопчу. Все, давайте. Спасибо всем, кто подписан. Всем пока.